Это Nanosmoke Premium, это самый дорогой кальян, который мы производим С сегодняшнего дня мы полностью перенесли производство в наш цех Это Санкт-Петербург, улица Вербная, дом 4 Здесь мы производим и создаем новые кальяны Главное отличие на смог премиум от остальных моделей, это то, что он имеет крышки из акрила, сверху и снизу, и выглядит немножко иначе, в отличие от остальных прозрачных кальянов. Перегородка у него идет не вдоль, а поперек корпуса, и продувка осуществляется таким же образом, как на всех остальных моделях, такие как Куб или Уфо. Также отличием является... Премиум мундштук, который сделан из авиационного алюминия и покрыт порошковой краской. Также у него наконечник из нержавейки. Также этот кальян продается вместе с деревянным кейсом, в котором очень удобно его презентовать, хранить и перевозить.